О, здорово! С утра здорово. Я, да, да. Как то выспался в поезде? ровнее но... Ладно. Мы на ласточках подали. Пойдем спать есть и спать и есть и спать. Отельчик, отельчик, отельчик, отельчик. ресторанчик. А, О, О, прикольный коридор. Классный 320, это очень классное число, потому что это как 160, ну да, <свят> это было зрелище, 40, 40. Очка. <свят> <свят> <свят> Стой. <поймал>. в Стой, очках. Стой! Стой, не поймал, туалет. <свят> Я на самом деле испугался, подумал, что кто-то открывает двери с туалета просто. Вот это номер. Вот это номер. Вот, вот здесь и прям есть где развернуться. Великолепный, приятный, трехместный номер. Просто, просто один здесь. Один здесь. Один здесь. На минималке. Великий басик. Великий ужасный. Так, мы идем гулять. По Великому Новгороду и наслаждаться свежим воздухом, то, чего в Москве пока, ты не встретишь. Да, пока еще у нас еще. 7 часов. Утра. Да, здесь не жарко, хорошо. Смотри, как это будет делать профессионал В смысле, брат, люди без да это миша без разминки был Я тоже без разминки. а миша еще и мало тебя но он Школи не справился не забегают, а ты что, не на самом деле человек пал, видите. Ты человек пингвин, который пищит. Мы здесь качаться пришли в парк. И сейчас посмотрим на площадку, которую мы будем сегодня открыть. Почему мы она не огорожена? Почему она не огорожена? Потому рабочие спят, они с утра придут, еще и Огородят ее. то Еще для... будут вестись работы по благоустройству. Давайте, блин, это не 5 на 5 метров. Это топовая площадка в парке, свежий воздух, деревца. Никакой а у тебя деревца? жары нет. Огонь. Посреди Прям среди площадки красивое. Дизайнерское дерево. Среди площадки красивое Посреди... дизайнерское дерево. Да, его Посреди посадили специально посадь. 20 лет назад. Его, кстати, площадку всего подмели нет, грязи, Но это не кенгуру, это вообще не кенгуру, очень сильно не кенгуру. А, Нет, я могу сказать, что это сильно не кенгуру, это даже сильно не копия кенгуру, учитывая вот эти вот, вот это вот, вот это, это некрасиво, ребят. Ну, ну не серьезно что так делать. Ну, блин, можно было болты брать покороче, я не знаю там. Хомуты, кстати, хомуты маленькие. Краска топовая. А ее пер перекрасить должны были. Перекрасить? В смысле, переделать. Там были не несколько. Рмк, Новгородский металлургический завод. Смотрите, база для... для новичков. А это там уже что за эти вот вокруг людей? У него кровь из носа идет. Прощаться? Чтобы прощаться. Ну, официальная позиция кенгуру, чтобы не расшатывали. Высокого У тебя есть еще примерно м, два часа, чтобы взять восьмиугольник, да, и... Шестиугольник. Почему восьмиугольник? Шести, да, шестиугольник и сделать себе турник. Сколько Что ты раз подтягиваешься? Ну, ну, ну, ну, ну, ну, в среднем, ну, раз двадцать пять. Право. Вопросов нет. Он еще будет сейчас вот открытие будет, во сколько. В 3 часа дня, 3 часа дня здесь да. будет открытие этой площадки. Он да. там выступать будет мастер классы показывает. Ну, замечательно. Так да. что приходите. Да. Он поделится опытом. Я просто пока Привет, да, тебе интервью дать? Про Хорошо, давай. Про там интервью. Честно? Почему? А, да. Я привык камеру Держи камеру, тогда покушай. Не проблема. Ну так мне будет неудобно. Вот, вот, поэтому я буду держать в... камеру. <гум> Хорошо, давай. Филипп, Привыкай. А, давай познакомься. Да. Как тебя зовут? Меня зовут Антон Кучумов. <гум> <гум> а, подожди, я включу микстопон. Хорошо. Как если <гум> не говорить с вами, что есть события? Как? Как? Мы его не успеем. Правильно? А откуда вообще пошло это? Воркаут появился в 2009 году, и это скорее как такая уличная субкультура, которая объединяет, с одной стороны, необычный подход к тренировкам, с другой стороны, социальную активность, и с третьей, стремление к разностороннему развитию. И его придумали мы еще в рамках паркур-сообщества One More Day, Вот тогда, давным-давно, для того, чтобы вернуть интерес у людей к занятиям спортом на улице, к тренировкам, к здоровому образу жизни. Пока нет. На данный момент воркаутом в России увлекается около 100 тысяч человек, и это очень мало, мы считаем, наша цель как минимум миллион. Поэтому потихоньку-потихоньку география расширяется. То есть вот Великий Новгород пришло. Все благодаря, опять же, куратору нашей бесплатной программы 100 дневный воркаут Дмитрию. Но впереди еще долгий путь предстоит пройти. Да, посмотреть на площадку, посетить открытие, пообщаться с ребятами, обменяться опытом, в том числе с ребятами из Санкт-Петербурга, которые тоже специально приехали, потренироваться всем вместе, посмотреть город, вот. В принципе, у нас есть программа, в рамках которой мы ездим по России, посетили уже порядка 80 городов за последние пять лет, вот первый раз в Великом Новгороде, нам очень интересно. Так я же его создал. Я один из трех человек, которого придумали в самом начале, вот мы с друзьями собрались и придумали такую штуку. Ну а как воркаут это не экстремальный спорт. Нет, нет, воркаут наоборот построен на здоровье, на саморазвитии постепенно. Наша задача, чтобы люди становились более здоровыми, уверенными в себе, сильными, красивыми и так далее. Доступным способом, то есть с минимальными затратами времени, без денежных каких-либо затрат. Я пришел в это все дело, потому что самому мне это очень близко. То есть я сижу с компьютером по 10-12 часов в день, у меня нет времени, нет желания куда-то потом ехать, заниматься. А тут вышел во двор на турнички, поделал подтягивания и получил отличный результат. — Ива, девушки могут у вас Не только могут, но и занимаются. Вот сегодня ты увидишь Татьяну и посмотришь, как результатов может обидеться девушка, если будет заниматься. О, нет, соревнования и воркаут культура, они отделены друг от друга. То есть задача не в том, чтобы стать лучше кого-то другого, задача в том, чтобы стать лучше самого себя и помочь кому-то другому стать лучше. Мы вот делаем акцент именно на этом. Нет смысла соревноваться с кем-то еще. Лучше помогать другим становиться лучше, и тогда все будут выигрыше по-разному, то есть, во многом это зависит от того, если в городе инициативная группа воркаутеров, которые все это продвигают, если поддержка администрации, либо каких-то частных компаний, как вот в нашем случае с РМК. По-разному, по-разному. Но постепенно воркаут набирает оборот, становится все больше занимающихся на турниках людей, и все становится лучше. Пожалуйста. Вот такое вот интервью. Уровня под ваше будет светы, перезаливаем язык! Для того, чтобы лучше видеть а все, что происходит, взять, рассортируйтесь так, вокруг площадки. Почувствуйте всю прелесть, всю мощь. Уличная тренировка, ласточка, кадр первый, дубль первый. Там не было узкого хвата, давай. <реклама> ну с прогибом небольшим наделаешь. <реклама> Ну похоже на манекен челлендж немного, Ой, ребят, в сейчас. Ноги у нас не отрываются от земли, мы их не сужаем, не переставляем, не танцуем. Если кому-то интересно, будут фотографии с мероприятия, можно их будет найти в группе, ВКонтакте ребят, которые занимаются воркаутом, воркаутом с спонтером, я думаю, найдете. Вот, если что, спросите контакты у них. Посмотрите фотографии, зайдете в Инстаграм, поставите хэштеги, воркаут, великий новый, воркаут класы, открыли площадку, все круто. Стоим, стоим. Итак, три слишком рано ты порадовалась, слишком рано. Нет, это Это ниндзя, это не воркаут. Великий! Новый! Красавцы! Это yeah! yeah! yeah, мы не сделают. Так, говорят, перед тем, как сделать. Тут еще далеко. Дубой головок. 360, блин. Мы рады, что большинство из вас да, были впервые на новгородской земле. Да, мы, и... Мы, мы рады, что вы не приезжали да. раньше. Вот. Да-да-да, мы рады, что вы впервые. Да нет, и мы хотим от нас вам подарить по небольшому презентику, да-да-да, вот, надеемся, вам понравится это все. Ну, это, знаешь, земля с червячками. Да-да-да-да, ждем, ждем, спасибо, спасибо, будем к вам приезжать, и еще у нас, Я хотел, да, я хотел заснять момент прощения, прощения, прощения, слезы такие на глазах, изобразить слезы. Видишь, ей не жалко, что ты Мне точно надо там актерская. Надо, поступай. Нет. Почему нет? Ты можешь быть актером-воркаутером? Да? Или актрисой, скорее, воркаутером. Ой, ты сломала ногу, дайте мне первое место. Нет, это тогда футбол тебе надо. Я спрячусь в тень Дмитрия. Я тебя закрою своей широкой... Тебе надо еще тренить и тренить, на меня солнце попадает. Да. Ну я тебя закрыл. Иди в актерское, потому что видишь, это сигнал. я остался. Питер. Пока. Все, Питер от нас уезжает. Светлое будущее. Будущее уезжает. Ну они часовые пояса, они в ту сторону, они в будущем или в прошлом? Поезд в ну мало, но все равно ЧПОЭ сто один, но так-то они в будущем, понимаешь? Они раньше увидят восход. Нет, не раньше, они в прошлое уезжают. А пока, ребят, пока. Они в прошлое уезжают. До свидос. Так, мы пришли на площадку компании Workout City. Впервые, впервые за долгое время. Мы никогда не были на их площадках. И Басик сейчас выразит наше мнение об их площадке. Это очень. Да. очень. Это, это реально очень круто, ребят. Смотрите, смотрите, объясняю. Длинная змейка, на которой можно заниматься. И она на хорошей высоте. Это охренительно. Шведская стенка с нормальными расстояниями. Это очень круто. Бруся, смотрите. Бруся не для карликов. Огонь. Ты что имеешь против карликов? Бруся для. Смотрите, длинный турник. И очень длинный турник. А? а? Ага, ага, именно. Да, широкий. Длин, широкий и очень широкий. Ну, да. ну, хочешь сюда. Толстый, это толстый это широкий турник, да. Это странно, что он толстый, но толстый. тем не менее он широкий. И ну, вот это еще это много это толстых широких турников. Workout сити. Блин, четко. Что еще? Есть лавочка, на которой можно качать пресс, драконий флаг и вещи складировать. И есть маленькие брусья, чтобы учить стойку на руках. И все, только ты будешь заниматься. Да. Персональная площадка? Да. Вот так вот. Так, брать, а, вы, иди, иди. а вы говорите, что в Москве все хорошо с площадкой. Здесь вот у людей вообще персональные. Си рукоход в центре. Коротенький, но тем не менее. То есть, блин. Это, великом, великом, великом. это великая площадка. На самом деле, блин, площадка компактная. Но здесь есть все, что нужно для полноценной тренировки, кроме навеса, наверное, и тенька. Потому что Тут летом нет деревьев. Нет, нет деревьев. если не пересадят готовые деревья. Да. Да, вот это, вот это единственный большой минус, что здесь нет деревьев. Она хотя это парк, и я думаю, они потом засадят, и они будут. Через 20 лет М -м. увидимся снова на этой площадке, и вы увидите, как здесь станет топом. Вот новгородцы, ну, но акция дерево. дерево, да, да. Прямо здесь, вокруг. Да. Ну, как бы, нет, но они... Ты больше... видел мозоли Мурата? Они, в смысле, стер, в смысле, ощущения. Ощущение, ощущение стертости мозоли, когда ты летишь понимаешь? Тебе надо визуализировать, что мозоли не стерты, и все Я будет визуализирую, хорошо. визуализирую, что мозоли не стерты, поехали. Давай. Пэм! Просто бро топит на турниках. Невероятно, невероятно. Живо. Отлично, все, больше ничего и не надо. Сейчас Миша что-нибудь покажет. Язык. Например. Выход. А, Миш, мы не снимаем ее сейчас. Ну, извини. Тут только камера Так, ребят, мы идем обратно на вокзал на поезд в Москву. Это был отличный день. Спасибо Диме, который все это организовала открытие площадки. Это спасибо Диме. компании РМК, которая построила эту площадку. Спасибо Басику, который отвел это мероприятие. Чуть-чуть. Ну, ну, Было половину. здорово. Всем спасибо, кто был с нами сегодня. Спасибо за просмотр этого видео. Не Если будет. понравилось, то стройте площадки в своих городах, и мы приедем их открывать. И до встречи в следующих роликах. Самое главное, короче, ребят, колокольчик. Вот без этого вообще никак. Колокольчик, Очень да, важная функция, я вообще, вот, прям без Но него не Да это без... Я вообще не понимаю, нафига я это реально знать, честно говоря. Это просто Ютуб издевается на блогерами. Ставьте на колокольчик. Что? А, а вот, чтобы, да-да, все-таки блогеры такие. Ставь, жми лайк, подписывайся на канал, и тут, чтобы как бы больше, знаешь, перечислять. Они добавят колокольчик, зн... знамя какой-нибудь, а вот еще что-нибудь. И они будут перечислять пол-видео, знаешь, в конце видео. Так, а теперь... Делай то то то то то то то то то то то то Переводи да. деньги на наш счет. Да-да-да-да. Почти от квартиры в ящике абонентского. Ты думаешь, это мы придумали этот колокольчик? Думаешь, это мы, это гребаный ютуб, Потому что без колокольчика... Оставляй свой номер телефона. Тебя не буду а, больше. Тыкни на e-mail, поделись Раньше в соцсетях. ты делал видео, и все, кто на тебя подписан, узнавали, у него вот вышло именно, новое видео. Ну него... не смотрит подписки, подписки. подписки. Какой нахрен колокольчик? Ты я смотрю стар. подписки Ты слишком стар Никто не смотрит подписки Я смотрю тебя в подписках Я, знаю. кстати, подписан Я подписан Я подписан, я следил за его передним висом И будем. Делает качки по Вилану Ага